Работа в Польше с самой высокой платой труда. Горячая вакансия 2019. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Блюк. И как вы уже наверняка догадались, в сегодняшнем видео я хочу представить вам работу в Польше, своего рода уникальную работу, потому что на этой вакансии... Пожалуй, самая высокая оплата труда, если учесть, что здесь не требуется никакого либо специального образования, никаких либо навыков и знания польского языка также не требуется. Причем при этом здесь будет зарплата 15 злотых чистыми в час на относительно не тяжелой работе. Поверьте, в Польше это редкость, кто бы вам еще не рассказывал, что можно приехать и со старта зарабатывать без специальности 20 злотых чистыми в час, 18 злотых чистыми в час. Поверьте, по состоянию на 2019 год это все чушь и сказки. 99% что вас разводят на деньги, если обещают такое. В сегодняшнем же видео я хочу представить вам работу реальную, без какого-либо обмана или кидалова, потому что только такие работы я предоставляю. И вакансию, естественно, совершенно бесплатную, потому что, опять же, все вакансии, которые я вам предоставляю, абсолютно бесплатные. Особенность этой работы заключается в том, что человек нужен уже на сейчас, то есть не с 1 января, там, не с января, тем более не с февраля, а сейчас, еще перед новогодними праздниками нужно приехать на эту работу. То есть нужны люди с готовыми документами. Приглашения для открытия визы под эту вакансию не делаем. По одной простой причине, опять же, потому что чек нужен сейчас, не можем ждать, пока вы откроете визу. Поэтому берем людей в первую очередь, Конечно же, с картами поляка, и, соответственно, с годовой визой, открытой по карте поляка, потом с уже готовыми рабочими визами, срок действия которых остался не меньше трех месяцев, естественно, польскими рабочими визами класса D. Ну и, конечно же, по биометрии тоже возьмем, если полная биометрия на три месяца, возьмем человека с удовольствием, с перспективой того, что можно будет в будущем податься на карту побыту, на воевозское разрешение на работу и так далее. Работа в Белостоке, в очень хороших проверенной фирме. Ну и сейчас я вам зачитаю подробное описание этой вакансии, друзья. Так что, внимание на экраны. Требуется разнорабочий на стройку. Место работы город Белосток. Пол мужчины, желательно высокие. Возраст от 20 до 45 лет. Количество человек один требуется на данный момент. Зарплата 15 злотых чистыми в час. Проживание 350 злотых в месяц вычитается зарплаты за жилье проживание в хороших условиях естественно как и на всех остальных моих вакансиях Соглашение, то есть рабочий договор, умова умовозлицение, рабочее время от 8 и аж до 15 часов, по желанию, можно перерабатывать э, в день, соответственно. То есть минимум 8, максимум 15. Возможно, работа по выходным, то есть при желании можете даже и воскресенье воскресенье, субботой работать. Описание работы. Установка потолочной плитки 60 на 60 сантиметров, вставка светильников в потолочную конструкцию. Требования. Физическая подготовка. Рабочая одежда своя. Э, ну, почему рабочая одежда своя? Потому что фирма частная, недавно они как бы открылись, раскручиваются, но уже фирма, как я уже говорил ранее, достаточно серьезная и проверенная. Поэтому первое время одежду берите свою, а потом, естественно, уже на заказ вам закажут рабочую одежду под ваш размер, если вы подтвердите там то, что вы нормальный работник, там, не алкоголик э, какой-то, на работу не опаздываете, не пропускаете и так далее, то есть остаетесь на постоянно, то рабочую одежду предоставят, конечно же. Ну и друзья, как я сказал, потолочная плитка. Здесь поляки называют таким словом как софиты. Это все дело, то есть вставляете так называемую потолочную конструкцию, которая была на ваших экранах, похожая, вот и сейчас в видеоролике есть отрывки на ваших экранах. Вставляете ту самую конструкцию, в нее вставляете светильники. То есть не нужно быть электриком, здесь абсолютно не нужно никакого специального образования электрика. Потому что уже всю проводку подводят электрики туда отдельно. Ваше дело вставить всю эту конструкцию вместе со светильниками сильниками в потолок соответственно ну вот такая нехидрая работа все объяснят покажут любой с ней справится работа настройки но в помещении то есть поэтому там естественно тепло относительно нет ветра дождя и всех остальных этих неприятных вещей ну и, соответственно, 15 злотых чистыми в час, друзья, без языка, без специальности, чтобы вы понимали по состоянию на конец 2019 года. В Польше такие люди, которые не имеют языка и специальности, получают обычно 11 злотых чистыми в час, но 12 это еще хорошо, в большинстве случаев. Здесь же вам 15 предлагают, то есть на 4 или 3 злотых больше, чем то, что получают обычно люди, которые не имеют какой-либо специальности в Польше. На мой взгляд, очень неплохо. Почему, на мой взгляд, эта работа с самой высокой оплатой труда? Ну, потому что выше оплаты труда на реальных вакансиях именно, не где там сказки рассказывают, а на реальных работах от достойных работодателей выше оплаты труда я в 2019 году не встречал для людей, у которых нет ни языка, ни специальности. Встречал похожие оплаты труда, но там работы были тоже настройки, но гораздо более тяжелые, где нужно было что-то копать, носить, таскать мешки с цементом и так далее здесь же работа относительно легкая при очень и очень соответственно, высокой оплате труда, если учесть все вышеперечисленные факторы, поэтому поспешите друзья, человек нужен на сейчас если кто-то заинтересован, достойной достойной работе в Польше поделитесь ссылками на это видео с друзьями подпишитесь на этот канал, поставьте лайк под этим видео, ну и конечно же напишите комментарий под этим видео что вы думаете по поводу всего увиденного и услышанного также подписывайтесь на мой телеграм канал Ссылка в описании. Если вы туда подпишетесь, вы будете получать рассылку актуальных вакансий в Польше. На любой свет и вкус, в автоматическом режиме, прямо на свой мобильный телефон. Также со всеми актуальными вакансиями вы можете ознакомиться, пройдя по этой ссылочке. Если работа, озвученная сегодня, вас заинтересовала, или какая-либо еще другая работа, которую вы найдете по ссылке, которая здесь появлялась, то пишите мне вот по этим номерам, и я обязательно отвечу вам в будние дни, в рабочее время. Ну а на этом у меня все. С вами был канал Workin. Live и его ведущий Антон Белюк на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!